Вот, приехала я на специальные места свои любимые, на места силы. Видишь, тех, как снег хрустит под ногами? Вот. Чистота, красота. Будем сегодня волшебничать. Будем сжигать сегодня все старое, ненужное. Все-все-все. Все, что накопилось за этот год и закладывать новое сейчас специальные дни сегодня и завтра и соответственно вот такая красота у нас красота красота и соответственно все сожгу особенно для тех кто в моей группе магия нового тысячелетия в моем поле в моей силе, в силе ваших предков, в силе богов. Так что вперед! 21 декабря нас ожидает самая длинная ночь в году, день зимнего солнцестояния и астрономическое начало зимы в нашем полушарии. По разным религиозным верованиям ночь с 21 на 22 отмечают Йоль, Отмечает ночь Карачуна, через А или через О пишется. Ну и это время, это всегда время волшебства. И самое главное знать, когда именно это волшебство начинается и заканчивается. И где оно, в каком промежутке. Так вот, я как раз-таки знаю это и даю вам те необходимые волшебные дни и минуты. И на самый Карачун мы убираем из своей жизни все самое плохое. А дальше Каледа и Йоль наполняем свою жизнь счастьем и благополучием. Ну, обычно время Карачуна с 21 по 25 декабря. В этом году, в 2022 году, это время 21. 20... 1-22 уже заканчивается и уже никаких обрядов мы не делаем. Поэтому еще есть до 22 числа, до 8 часов утра. У вас есть это время сделать все, что я говорила. И славянская мифология, она по-разному описывает этого бога. Кто-то из исследователей помог... полагает, что это одна из эпостасичек на Кому-то видится зимний бог очередным кощеем, кочного бога, а кто-то при более позднем рассмотрении полагает, что это сам Мороз, бог зимы. Так что, возможно, любимый нынче детьми Дед Мороз в старе был злым карликом-карачуном. И есть и представление того, что Карачун это темный бог подземного царства, который плывет повелителем морозов и темноты. И, конечно же, излюбленным занятием Карачуна было ходить по ночам и насылать ужасные морозы. Ну а что же? Вся информация на моем канале Telegram, так что подписывайтесь и будьте всегда рядом. У нас много-много интересного. Обряды, всевозможные волшебные тренинги, прокачки. Ну и я с вами, Арина Михайловна Ласка. А еще очень важно обряды проводить там, где есть границы. Границы между твердью и водичкой, например, на берегах. Там особые силы. Береговые. Кто у меня на курсе магии, тот с ними знаком. Вот видите, здесь у меня водичка, а здесь у меня дверь. Вот здесь и будем работать. Да, волшебно! Когда едешь с обряда покупаешь горячий хлеб, а! Даже руки обжигает он еще и хрустит. М -м -м. М -м -м. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, да чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, да чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, да чтобы не погасло. Гори, гори ясно, да чтобы не погасло. Гори, гори ясно, да чтобы не погасло. И гори ясно, да чтобы не погасло. Гори, гори ясно, да чтобы не погасло. Ох, гори, гори ясно. Да что бы не да что бы не погасло. Гори, гори ясно, да что не погасло. У -у -у. Гори, гори ясно, да чтобы бы не погасло. Карачуна-карачур, ворота затворявший. Веченьку пойдет в мою дорогую, постоянно движущаяся, даже не замерзающая. Минус пятнадцать. Ах, красота. Всем благости. Ну и завершение вечера. Еще игрушечки лежат ваши дополнительные. Уже буду делать попозже. Да, вот такая вот у нас красота.